Как начать зарабатывать в интернете и перестать ждать чуда? Здравствуйте, люди интернета. Я Анна Сорина. Снова с вами онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Все знают выражение «учение свет, не учение тьма». Так вот, по моему мнению, Тьмой в интернете как раз является желание быстрых и легких денег. Ну нет, нет здесь этой кнопки бабло-бабло-бабло. А если даже она бы и была, то до вас наверняка очередь бы не дошла, потому что сустрики поедают мямликов. Ну, шутка. А если серьезно, то за год обучение в интернете своих огорчений, разочарований, успехов, ошибок, я убедилась только в одном, что только при постоянном действии можно начать зарабатывать. Только на постоянной основе вы можете прийти к приличному заработку. И, к сожалению, 90% из инфобизнесменов рассказывают нам, что нужно делать последовательно что нужно делать и только я думаю что может быть 10 процентов вам расскажут как это что превратить именно в монетизацию и вот получив целый вагон знаний мне не хватило именно той маленькой тележечки в которой и было как эти знания превратить в хорошую монетизацию. И я для себя открыла совершенно уникальное, я считаю, место в интернете. Это Академия интернет-профессии номер один. Потому что здесь на вопрос, как отвечают четко и последовательно. Обучение профессионалами грамотное. Александр Газ, который проводил у нас обучение по... Ютубу дал такое количество знаний и ответов на вопросы «как?», что просто восхитил меня. Я вообще восхищена командой Александра Балыкова, основателя Академии интернет-профессии номер один. Ребята, вы замечательные, потому что вы даете возможность в глобальной сети такому количеству людей получить профессии и начать зарабатывать. Сейчас, в такое неспокойное, трудное время, когда очень многие теряют работу и находятся где-то на пороге своих разочарований, стрессов, у вас открывается возможность получить профессию и зарабатывать, сидя прямо у дома. Это здорово. Командная работа во время обучения помогает прокачать свою экспертность дает уверенность в своих силах. Я желаю академии интернет-профессии процветания на долгие годы и конечно, пополнить список трендовых профессий в своей академии. Вы еще раздумываете срочно срочно ищите академии интернет- профессии номер один. Не разочаруйтесь. С вами была Анна Судина из Санкт-Петербурга. Пока-пока!